В 23 году в России жопа приходит. Изба горит, все сгорело, все пропало. Нормальная картофельная экономика. Купи на садоводе и заведи в маркетплейс. Я, в конце концов, знаете, что, яйца продавал. Король бизнес. В трудовых лагерях для всех работы найдется. Надежда, мой компас земной. И все схлопнется. Секретный соус, я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, okay. я еще раз отвечу на этот вопрос. Всем привет, это канал номер один про бизнес и деньги, и раз вы сейчас здесь, значит, вы в двадцать втором году выжили. А теперь я расскажу, как жить в двадцать третьем году, чтобы поправить свое благосостояние и не просто выжить, но еще и Воспользоваться моментом и увеличить свое благосостояние и даже перейти к процветанию. Поехали! Прежде чем мы приступим к прогнозам на 2023 год, мы давайте разберем, что же у нас в 2022 году случилось и что полностью предопределит развитие сюжета в 2023 году. Поехали! Первое. Санкции, эмбарго, ограничения, ограничения на поездки, ограничения по визам самолеты не летают и так далее. Мы стали чемпионом мира по когда-либо вводящимся вообще в мире санкций. Второе — нестабильность на финансовых рынках. Ну, вы все прекрасно помните, да, весной, что было. Доллар скачил до 150 рублей за доллар, потом прогнозировали 200, а потом грохнулся доллар, да, ставил, сперва стоит 70, потом вообще там что-то было 50. Вот эти вот горки на валютных рынках, на денежных и так далее, а потом еще люди не могли заплатить деньги там за границу, за какое-то лечение, за образование и так далее. В общем, иностранцы не могли заплатить за товары в России, потому что им нельзя платить. В общем, вот это все, вот эта финансовая нестабильность, это тоже все произошло в двадцать втором году. Третье, появление целого списка так называемых недружественных стран у России. И недругов этих немало, прям десятки. Да, так вот, э, валюты этих стран тоже стали недружественными, да, ну и стало быть, многое чего в этих странах тоже стало быть недружественным. Четвертое. За долгое время сверстан впервые дефицитный бюджет. Дефицитный. И если летом еще дефицит предполагался там до 2 триллионов рублей, а я говорил тогда в выпуске, что не, на этом не окончится, то вот уже к концу года, в принципе, уже аналитики написали, что скорее всего 5 триллионов, а я вам так скажу, еще нет развития, в общем-то, ну и будет больше пяти триллионов, скорее всего, 7, может быть, 9 триллионов и так далее. Потому что многое, что из ограничений в двадцать году было введено формально, но не вступило физически. Да. Пятое. Уход огромного количества иностранных компаний из России. Ну, некоторые громко хлопнули дверью и действительно ушли, некоторые громко хлопнули дверью, перекрасились другие имена и остались, некоторые громко хлопнули дверью, значит, продали типа бизнес-менеджменту с опционом на обратный выкуп. Тем не менее, я бы так сказал, много компаний физически вот реально прекратили деятельность в России. Мы вдруг увидели, сколько всего Россия не производит. Вы, наверное, помните, весной и летом я часто рассказывал, что то бумага перестала там, то жести не было для консервных банок, то выяснилось, что там даже гвозди, даже гвозди из Китая привозят. Магнитогорский метизный завод не может гвозди произвести. Ну, видимо, мы разучились за эти времена, когда качали нефть, газ, и за эти нефтедоллары, да, мы думали, что мы все купим. Айфончики, там, телеком, какое-то оборудование, да, даже гвозди начали покупать, ну, дожили, да. Поэтому мы вдруг поняли, сколько всего мы не производим, и возник такой вот немой вопрос, какого хера Все необходимое тебе надо производить самим, и хватит уже рассчитывать на то, что нефтедоллары или там газа доллара, или что-то там, металла доллара, или что там, древесина доллара, да, это основание для того, чтобы оставаться в современном мире. Нет, таким обществом не место. Поэтому, на самом деле, вот этот вот не мой вопрос, который всегда был, что же делать, чтобы процветать? Сегодня на него есть ответ. Делать. Раз. Делать правильно. Два. И делать правильно вовремя. Три. Сегодня наступило то самое вовремя. Это как раз тот рак на горе свистнет. Помните, да? Изба горит, все сгорело, все пропало, нет, буду блядь, на печи лежать, все, буду на печи лежать, пока пятки в огне блядь, не окажутся, пока блядь, мне жопа не будет подгорать, понимаете, пока лом блядь, мне не начнут засовывать в одно место и где мне вообще уже больно будет, вот только тогда русский Иван слезет с печи и скажет, да Коле, и вот русский Иван начинает что-то делать, но запрягает он опять медленно посматривая по сторонам, а вдруг все закончится и тогда опять вернется. Не вернется. На этот раз не вернется, поэтому запрягай, русский Иван, поскорее. Так вот, в двадцать третьем году у нас в России произойдут невероятные изменения невероятные. Они, наконец, произойдут, ребят. Потому что, если они не произойдут, то вот так вот, и все слопнется. Теперь конкретно, что произойдет в 23-м году. Записывайте, берите сейчас листочек, ручку и записывайте, потому что тот, кто выполнит вот эти вот действия, которые я сейчас напишу, тот не просто выживет, но еще и улучшит свое благосостояние. Итак, первое для особо интересующихся — курс доллара 70-75 до 80. Пока нет никаких предпосылок, что будет по-другому. Поэтому тот, кто до сих пор ждет там покупать, продавать и так далее, забейте. Вот в этом диапазоне что-то будет колебаться, спекуляции ничего вам не дадут, только время потеряете. займетесь другим делом. Второе — государство будет поддерживать и заливать деньгами отрасли, которые генерят круги по воде в экономике. РЖД, авиация, Строительная отрасль. То есть отрасли, которые могут стригерить какую-то поддержку экономики и сгенерить запрос на порождение многих ну, каких-то продуктов и товаров, которые будут использованы в стратегических областях и в потребительском секторе. В принципе, у государства других в выходов нет. Да, купировать этот провал рынка. Ничего, дефициты будут расти и так далее, будут заимствования или печатание денег. Да, это может. Там, окунуться какой-то там инфляции и так далее, это не беда. Если будет провал рынка, это сильно хуже. Попытка да, контролировать инфляцию будет в любой момент принесена, так сказать, в жертву тому, чтобы провал рынка не случился. В 90-е, когда власти финансовые допустили массовые провалы рынка, вообще вся страна осталась, вообще все перестало работать, все цепочки разрушились, и тогда бандитизм, разбой, вообще все встало. Да. Сейчас нет, государство поумнело в этом смысле и будет заливать экономику деньгами. Третье — падение нефтегазовых доходов. В целом в 2022 году был супер рост цен в первой половине года и резкое падение во второй половине года, а самое главное — начались ограничения. Те самые санкции ну, начали кое-где работать. Существует еще и физическое ограничение — способность вывозить эту нефть нет танкеров, нет маршрутов логистических, страховые компании иностранные отказываются страховать танкеры, да, то есть есть очень много ограничений, и в двадцать третьем году мы очень сильно почувствуем выпадение нефтегазовых доходов из бюджета. Как вы понимаете, да, эти доходы генерировали раньше другие доходы. Там обслуживающие, сервисные отрасли, многие вокруг вот нефтянки, там вокруг этих госкомпаний крутились и так далее. Конечно же, как круги по воде, и сейчас этого всего не будет. Дело в том, что сейчас уже эти нефтегазовые доходы ну, там, в два 3 раза ниже, чем в первой половине года. Вот. А в двадцать третьем году они станут в 3-5 раз ниже, чем весной этого года. Поэтому из бюджета будут выпадать эти доходы. Четвертое. Ключевая ставка вряд ли снизится. Страна так и не приступила к производству длинных день. То есть в стране до сих пор бытует такое поверье, что деньги длинные откуда-то сами появятся, как будто инопланетяне придут. Длинные деньги — это, смотрите, надежда о будущем, то есть это заимствование у будущего, да, перенос денег в настоящее. То есть ты когда строишь заводы, развиваешь какие-то фабрики, ты рассчитываешь, что они вот этот вот цикл там экономический — 10, 15, 20, 30 лет, эти фабрики будут востребованы. Но если ты не веришь в будущее, да, не веришь, ты не можешь произвести длинные деньги. И стала быть, наши финансовые власти, экономические власти не сильно ты верят в будущее. Если бы верили, они бы создали длинные деньги в стране, а сейчас они их не создают. Не очень это хорошо, поэтому я хотел бы видеть, что в 2023 году складываться будут условия, чтобы неизбежность создать длинные деньги тоже случилась, понимаете? И я тут наконец начинаю слышать о концессиях, которые правительство наконец-таки подгревает между, например, РЖД, Синарой, который тепловозы делает или эти ну, вагоны, да, и Сбербанком. То есть они наконец хотят, сложившись усилиями, да, построить вот эту скоростную, высокоскоростную магистраль. Москва, Санкт-Петербург. Молодцы! Но сколько таких концессий нужно, чтобы наполнить российскую экономику? Ну, деньгами, смыслом, рабочими местами и так далее. Тысячи таких концессий. И я надеюсь, в двадцать третьем году они, наконец, появятся. Пятое. Безработица. Безработицы всегда традиционно пугали. Вот, сокращение рабочих мест, работать будет негде и так далее. Ребята, не беспокойтесь. В трудовых лагерях для всех работают Найдется. Очень много работ, которые нуждаются сейчас, поэтому не бойтесь безработицы, работа будет. Но зарплату высокую точно не обещаю, поэтому приготовьтесь, не будет высоких зарплат. Ну и в целом мы в двадцать третьем году еще не раз увидим обострение напряжений. В принципе, готовьтесь к тому, что вот вы открываете там средства массовой информации, а там и вот так, что это? Таких случаев в году, когда вы очень сильно удивитесь, негативным образом будет ну, больше пяти раз. Поэтому мы к этому должны быть готовы. Это позволит вам лучше пережить вот эти вот острые моменты турбуленции. Прежде чем продолжить, я расскажу, что я делал в 22 году. Я покупал новые компании. Уходящие иностранные компании кому-то хотели продать свои активы. Я покупал это с большим дисконтом. Я развивал старой компании, потому как сейчас во время турбуленций пришло время сделать то, ну, до чего руки не доходили ранее. Я сделал то, чего, ну, я даже не мыслил, как ответ вот на все эти вызовы. Ну, реально, мне было не очень хорошо в двадцать году, но я заполнил это тем, что я сделал настолько много хороших, сильных вещей, да, что я не просто нивелировал этот вот нехороший фон, я его просто вот даже перевернул. Да. Поэтому как вишенка на торте я сделал специальный ивент 4 февраля, да, где соберутся все, кто собрался процветать. Вообще, если вы посмотрите, да, что всегда рядом с Рыбаковым огромное приключение, и люди, которые оказываются с рыбаком, у них случается, в семьях налаживается все, кошелек наполняется, да, новые проекты случаются, появляется куча друзей, партнеров и так далее, дела идут на лад и внутреннее самочувствие улучшается. И это все происходит рядом с Рыбаковым. Я приглашаю лично тебя 4 февраля. Приходи, побудь с Рыбаковым и удивись, насколько много начнет происходить в твоей жизни того, о чем ты давно мечтал. 4 февраля в Крокусе и ссылка будет под этим видео. Итак, теперь посмотрим на то, что показал 22 год. Какие два ключевых навыка, скилла, особенности, да, у россиян точно есть, причем на высоченном уровне. Первое, россияне умеют выживать и адаптироваться просто в трэшовых условиях. Чем сильнее трэш и чем сильнее все пропало, тем сильнее проявлены вот у россиян эти особенности. Второе, что выяснилось и причем проявилось очень сильно, вот когда уже что-то сделано, да, по накатанной продолжить, закатать, добавить огонька, яркости и так далее, мы тоже можем. Вот смотрите, был Макдональдс, Макдональдс и так далее, сейчас вкусная точка. Ну и что, что там были, это булки с мухами и с плесенью там и так далее, ну ничего, два раза всего было, ну это может быть два раза только написали об этом, не знаю сколько раз было, но в общем сейчас я видел, все продолжают ходить, это вкусная точка, там нормально. То есть, когда что-то уже есть и построено, да, вот отлажено и так далее, россияне могут это взять и инерционно прокатать и даже еще по дороге, по пути улучшать, причем азартно, с огоньком, да, понимаете? И это тоже очень важно, как всегда выясняется это, ну, когда жопа приходит, когда вот типа вот все нормально, мы такие сидим, да ладно, мы и так можем, да, гробят себя, значит, алкашкой и так далее, что-то там делать. Ребята, а когда жопа не до алкоголя, не до вот этих вот расслабонов, и мы вдруг выясняем, какие мы способны, я подмечаю это вместе с вами. И вот я рассказал, чего у нас есть, и так восторженный, да, и вы скажете, ого, но постой радоваться. 22 год также показал, чего у нас нет. Этот список гораздо больше. Внимательно прослушали этот отрезок, потому что, возможно, в этом отрезке видео ты почувствуешь то, над чем в 23-м году следует особо заморочиться. Первое. У нас недостаточно развит навык процветать. Ну, пожалуй, я бы сказал, у нас его просто нет. Если мы уже выжили, выжили, да, вот не умираем и изба не горит, то мы как бы замираем, останавливаемся, ложимся такие, говорю, ну и хорошо. Синица в руках, лучше, чем журавль в небе, и вот как-то вот так. Второе, мы очень атомизированы, мы разобщены. Кооперация, сотрудничество, коллаборации — это очень редкое явление. Скооперироваться, чтобы побухать, бывает, и причем очень часто, но я не про это, я не про побухать, или шашлык поехать или какую-нибудь оргию какую-то замутить. Я не про это. Я говорю о кооперации, сотрудничестве, на объединении людей, чтобы сделать деяния, да, полезные для нашего общества, сделать с незнакомыми людьми, увеличить что-то для нашего с вами процветания, для наших детей, для других взрослых и так далее. Я про такие кооперации. У нас этого недостаточно. Третье. Девушка Надежда до сих пор любимое имя россиян. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Какая на... награда за смелость? Какая удача? Вот эта надежда да, впихнуть нефть, впихнуть газ, выкопать что-то из земли и все-таки проложить очередной трубопровод куда-то, впихнуть эту нефть и газ, понимаете? Ну это такой, знаете, тупик. Четвертое. Наша любимая девушка Инна. Иностранные компании ушли, мы говорим, ну вот и валите отсюда, Инна. Мы сами суса... люди уехали там в Дубай, куда, в Таиланд, вот туда, в Бали и так далее, поразъехались, да, миллион россиян, Инна, там, предатели, Инна. Мы просто берем и уничтожаем то, что только что было, а теперь нет, ведь Инна наше любимое имя. Я вот не знаю, как себя сейчас чувствуют Надежды и Инны, ну, хорошие реальные девушки. Конечно, это не про вас сорян. Как бы. Я про этих странных достаточно людей, которые постоянно используют вот эту вот надежду и инну да, в фиксации своей жизни. Вот эта вот обусловленность, в которой мы живем, состоящая из инна и надежда, это и есть та изба, которая может гореть и уже сгорит. Даже с печи не успеешь стать. Вот один уголек потом, МЧС найдет. Ну и пятое. Мы не очень-то конкурентны. Наши товары, которые мы производим на мировом рынке, за редким исключением конкурент. За редким. Вот и все. Производительность труда в России в среднем в 3-10 раз ниже, чем в Америке. И сейчас вот не надо мне тут рассказывать о том, что Ну да, то Америка-то. Слушайте, ну вот, например, в Технониколе производительность труда такая же, как в Италии и выше, чем в Америке. Ну и что? В России, пожалуйста, люди могут создавать такие же суперконкурентные вещи. Другое дело, что их микроскопическим... Понятно? Микроскопически. Наши все самые лучшие люди знаете где? Нефть добывают и газ. Которые теперь вывести никуда не могут. Ребят, ну что такое? Выяснилось, что мы лучшие энергии и силы людей направляем не на то, это как примерно, знаете, мы собрали бы миллион самых умных и самых энергичных из этих умных, смотрите, миллион, и отправили бы их с усердием копать картошку. Берем, отправляем лучший цвет нации на какие-то задачи, которые, ну, ширпатрили. Ну вот, нормальная картофельная экономика. Итак, как же нам перейти к процветанию в 2023 году? Как же нам перестать жевать сопли? Эта часть видео посвящена конкретным шагам перехода к процветанию. Поехали. Итак, первое, перестать ныть, начать действовать. Вот эти все разговорчики, страна не та, что-то там не то, да, там, отложить в сторону и начать действовать. Это первое. Второе, занимать освободившиеся ниши или ослабевшие ниши. Ну, некоторые освободились, а некоторые вот ослабели от ухода конкуренции. Занимать. Третье. Выходить в новые страны. Пользоваться моментом. Ведь когда традиционные маршруты перекрыты или там есть проблемы, логистические, визовые, перелеты и так далее, да, вот самое время. Например, Индия. Понятно, что мы, как технониколь, уже в Индии, да, мы уже 10 лет там развиваем бизнес, уже 10 миллионов долларов ежегодный оборот индийского бизнеса и мы уже присматриваем, какой завод построить, а может быть несколько заводов, вот и все. Ну и дальше мы посмотрели прогнозы развития Индии. К 2050 году предполагается, что Индия станет крупнейшей экономикой мира. Ловите инсайт. И, конечно, мы сейчас входу в Индию уделяем особое внимание, так ты тоже же можешь уделять. Я вижу, сколько много моих учеников россиян сейчас по всему миру, ну, буквально лютуют, Дубай, Бахрейн, Бали, Индия, Вьетнам и так далее. Я не буду здесь все перечислять, потому что, ну, вот эти все ранее такие экзотические маршруты, потому что были открыты Европа, там Америка и так далее, а сейчас все эти экзотические маршруты стали основными. И, о боже, выяснилось, знаете что, выяснилось, что россияне с нашей подготовкой Россияне, спошедшие 90-е, они очень конкурентны во всех странах Азии. И многие говорят, отзывы такие, что сейчас, например, Индонезия это как Россия там, 10 лет назад. Ну понятно, да, что если ты в России бизнесмен, значит ты в Индонезии король бизнес. Ну, что, вы еще здесь сидите или вы уже в Индонезию? Болит, джакарта и так далее. Давайте так. Четвертое производительность труда конечно, нужно поднимать производительность труда, это в целом дает круги по воде, запрос на сопредельные отрасли, на автоматизацию, да, на механизацию и так далее, да, понимаете, и запрос на квалификацию людей. Квалификация людей становится товаром, становится ценностью, да. Пятое, создавать бизнесы, у которых есть ум, технологии, новая социальность, а не просто купи-продай. Купи, -продай. купи блядь, на садоводе блядь, и заведи в маркетплейсы. Да? Тоже мне бизнес, ребят, вы чего? Ха! Те, кто в маркетплейсе товары размещает, ребята, запомните, в ближайшие два года вас там не будет, а может ближайший ближайшие полгода. Поэтому, смотрите, повезет одному на 10 тысяч заканчивайте с этим тудым-сюдым, заканчивайте с простыми видами бизнеса, типа пирожки пожарил, сварил. Э, для начала, для тренировки, для входа в бизнес, конечно, да, конечно, да, начать всего угодно зацепиться. Я в конце концов, знаете, что, яйца продавал в самом начале, понимаете, яйца. Нам в привозили ядро яиц и мы их продавали там, но вы понимаете, что если бы я там остался, то меня бы сейчас здесь не было, Поэтому вот эти вот простые вещи, с них надо начинать, но не зависать там. Если вы уже в ростом бизнесе, двигайтесь дальше. Шестое. Игла природных ресурсов. Ну, я бы не сказал, что это прям вот игла, то есть это хорошо, что есть в России природные ресурсы, но любое хорошо при передозе — это плохо. Вот, поэтому нам необходимо слезать с этой иглы. Каким образом? Не игнорировать это, не выбрасывать, не надо, пусть остается. Нам необходимо поставить ставки на другие отрасли экономики, которых нет. Некоторые скажут, что это все поставить на зеро. Ну как поставить ставки на то, чего нет, на зеро. Да не на зеро, как раз поставить ставки на жизнь, на процветание. Ставка на природные ресурсы, на то, чтобы быть бензоколонкой для всего мира, да? вот это ставка на зеро. Если ты постоянно ставишь на зеро, однажды ты все. Вот и все. И похоже, этот момент уже близок. Седьмое строить мосты, использовать мосты, а не разрушать их. Вот эти, которые уехали, они не предатели. В Дубае, там, Бали и так далее. Ребят, это люди, которые сейчас с Дубая, с Бали, с Бахрейна, с Вьетнама и так далее, да, ребят, они там запускают отличные бизнесы. Используйте это. Россия как никогда сейчас интегрирована в мир. Парадоксально, да? Вроде все дороги закрыты, логистики ограничения. Нет, в России очень большие интеграбельные процессы с миром сейчас, именно потому, что миллион лучших людей сейчас связывают Россию со всеми кусочками, так сказать, мира. Вот и все. Теперь ты, пожалуй, вот все знаешь. Теперь вопрос, как ты воспользуешься этим? Как ты воспользуешься своим телом, умом и сердцем? Если будешь менять время своей жизни, время своего тела, ума и сердца выгодно, значит, в 2023 году у тебя будет большая матрешка. Если будешь тудым-сюдым, на маркетплейсе, по чуть-чуть там как-то там, да, то будет средняя матрешка. Но недолго. Ну а если <coughs> будешь вофлить, будешь все ждать, что может рассосется, говорить про Инна, вспоминать такую русскую имя, да, Инна, да, и там, надежда, ну будет, скорее всего, маленькая матрешка. А может и... Вообще не будет матрешки. Поэтому я, Игорь Рыбаков, люблю большую матрешку, а вот маленькая меня обычно не устраивает, я даже его не, не замечаю, да. поэтому я не знаю, что любишь ты, в конце концов, знаешь, не важно, что ты любишь, я бы очень хотел, чтобы в новом году ты чувствовал себя вот так, сильно, хорошо, вкусно, достойно, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Я хочу пожелать тебе в новом году, чтобы ты ощутил вот эти вот чувства вместе с Игорем Рыбаковым. И хотя нам мало честь забрать с 22 -го года хорошего в 23, ну, в основном в 22 много такого произошло, да, вот. но мы с вами все же сделаем. Да? Мы заберем в 23 год вот эту вот фразу замечательную, которая включает нас выгодно для нас сами. Давайте вместе размножать хорошее, и тогда плохому место просто не останется.